Здравствуйте, я рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале Енот по стрингун». Недавно я с удивлением обнаружил, что у нас на канале до сих пор не было обзора на эту замечательную машинку под названием Moser Li Plus Pro. Машинка появилась уже достаточно давно и пришла она на смену своему старшему собрату Moser Chrome Style. Давайте посмотрим сначала, что же у нас тут упаковочка собой представляет, и потом заглянем внутрь. Итак, на фронтальной поверхности, как у нас любят производители, изображена машинка. Здесь она, правда, не в актуальном размере. Она здесь увеличена и нарисована не целиком. Ну, да бог с ним. По крайней мере, сразу понятно, что лежит внутри. Пишет у нас здесь производитель, что это профессиональная машинка, которая может работать как со шнуром, так и без шнура. Ну, и что она выполнена в Германии. Ну, хорошо в Германии, то в Германии. На оборотной стороне у нас перечислено э, на нескольких языках то, какие плюсы имеются у этой машинки. И изображена комплектация в подробностях. Здесь мы видим, что в комплектацию у нас входит машинка, зарядная подставка, зарядное устройство ножа, сетевой кабель, кисточка, масла для смазывания ножа и 6 насадок. Э, дальше здесь у нас, в общем-то, ничего интересного нет, здесь тоже. И на торце, на одном из торцов, у нас перечислены технические характеристики, которые для нас должны быть наиболее интересны. Здесь используется нож со стандартной шириной 46 мм, с регулировкой длины среза от 0,7 до 3 мм. Этот нож быстросъемный, так называемая система Magic Blade от Moser. Но хотя этот мы Нож быстросъемный, быстросменный. Менять его особо-то и не на что. У Мозер нет в данном типоразмере ножей для окантовки либо с другой длиной среза. Дальше. Имеется режим быстрой зарядки. Имеется режим поддержания скорости ножа, поддержания мощности. Имеется литионный аккумулятор. На сегодня это считается самый современный тип аккумулятора по сравнению с никель-металлогидридным. Работает от одной зарядки машина 75 минут максимум, а время полной зарядки 45 минут. Это большой плюс мозровских машинок. Они, в общем-то, практически все профессиональные машинки у них заряжаются быстрее, чем разряжаются. И имеется очень удобный экран об информировании о состоянии машинки. Он отображает уровень заряда и добавился новый индикатор, чуть позже посмотрим, который говорит о состоянии ножа итак, давайте вскроем коробочку и посмотрим, что внутри внутри у нас, как всегда, набор макулатуры это э, инструкция на нескольких языках настоятельно рекомендую вам ее все-таки прочитать чтобы не было потом сюрпризов и не бегать в магазин переспрашивать, что же с вашей машинкой не так это гарантийный талон. Здесь особо ничего интересного нет, но рекомендую обратить внимание на пункты, на что не распространяется гарантия. Гарантия не распространяется на состояние аксессуаров, то бишь насадки, подставка и так далее. И на нож. Нож это не гарантийная часть машинки. Поэтому, если вы купили машинку и в первый же день у вас что-то там с ножом не так, лучше сразу же бегите менять. Через неделю у вас никто точно менять ничего не будет, поскольку гарантия не распространяется на ножи. Дальше. Едва ли не одна из самых важных бумажек в коробке. Она такая маленькая, опять же, на нескольких языках, но читать ее не обязательно, достаточно рассмотреть картинки. А картинки у нас говорят: внимание! Смазывайте хотя бы один раз за 24 часа свой нож. Смазывайте его в пяти позициях. Три позиции это на кромке ножа на режущей. И две по бокам, слева и справа. Обязательно недостаточно смазывать с одной из сторон. Что бывает, когда не смазывают вовремя ножи, я вам покажу в одном из следующих видео. Как раз у меня недавно одна клиентка притащила машинку с жалобами, что она плохо работает. Ну и, собственно, посмотрим, в чем же там была причина, к чему это все привело. Ну и, наконец, последняя бумажка. Самая бесполезная это сертификат соответствия о том, что эта чудо-машинка соответствует всяческим европейским нормам хорошо бумажки выкинули в сторону смотрим что у нас в комплекте В комплекте у нас подставка подставка скажем прямо не самая удобная просто-напросто она не слишком прочно стоит на столе очень легко сковорнуть да упадет машинка и можно ее разбить. подставки имеется пазы под масло и под кисточку в принципе ничего плохого в этом не вижу всегда будет под рукой имеется у нас зарядное устройство Точно такой же, как на всех предыдущих машинках, точно такое же хлипкое вместе месте соединения штекера с проводом. Не советую поэтому работать с проводом. Это сокращает очень существенно срок службы зарядного, а зарядное дорогое. Насадки. Насадок стало больше, на две штуки. Если у Moser Chrome Style было 4 насадки, 3, 6, 9, 12 мм, здесь добавили еще 2 но не самых удачных. Добавили большие насадки 18-25 мм, которые, вообще говоря, профессиональному мастеру не нужны. Лучше бы вместо них добавили насадочки на 1,5-4,5 на мм, чтобы делать так популярные мини-фейды, андеркаты и прочие барберские штучки. Хорошо, наконец, сама машинка. Итак, машиночка. Напомню, машинка пришла на смену Мозар Хром стайл, но так и не смогла ее заменить. Давайте подумаем, почему. В момент появления это была, наверное, первая мозаровская машинка с литионным аккумулятором, что было прямо отображено в ее названии. Но чуть позже а, Мозар подумали, подумали и заменили а, в Мозар Хром стайл аккумулятор никель-металлгидридный на опять же литион и превратилась у нас Хром стайл в Хром стайл про. Дальше второе существенное отличие это корпус. Монолитный, без швов. То есть здесь корпус как стакан, в который целиком вставляется весь механизм машинки. Благодаря этому волосы у нас никогда не должны забиваться внутрь машинки, э ну и как-то препятствовать работе мотора либо электроники. Э на практике. Вроде бы швов нет, все замечательно, но волосы могут забиваться в тонкую каемку между кнопкой и корпусом, приводя к постепенному отслаиванию кнопочки. Есть такая неисправность на данных машинках. Поэтому в конце работы выметайте лишние волоски, чистите машинку, не ленитесь. Система информирования. На Moser Chrome Style были просто лампочки, которые информировали об уровне заряда. 4 лампы, ну, грубо говоря, по 25% на каждую лампочку. Здесь лампочек, отвечающий за заряд, за заряд, стало на одну меньше, всего три штучки. Последняя третья мигает, значит, скоро уже полностью разрядится. Ну и нижняя лампа с изображением масленки говорит о том, что у нас неполадки с ножом, что повышенное трение, необходимо его смазать, почистить и так далее. На практике, если последняя нижняя лампочка замигала, то, как правило, смазать уже поздно, нужно либо разбирать и прямо чистить от души нож, либо вообще нести его в переточку. На Chrome Style такой лампочки не было. Она просто пиликала, чем вызывала недоумение, потому что не любят у нас мастера читать инструкции, чтобы вычитать, что же означает этот звуковой сигнал машинки. Поэтому от звукового сигнала здесь отказались и сделали лампочку. Дальше. Нож. Нож остался практически такой же, как у Chrome Style. Если так смотреть, отличий, в общем-то, и нет. Немножко более матовая стала поверхность возможно, изменили режим цементации, не знаю. Но, в принципе, если их отдельно друг от друга разглядывать, вы этого отличия даже и не заметите. И там, и там длина среза от 0,7 до 3 мм регулируется одинаково, все вроде бы одинаково. Если снять ножи, то мы увидим одно очень небольшое отличие. Итак, вот нож от Moser Chrome Style, вот нож от LitiPro. Здесь у нас механизм полностью открыт, видим пружинки на виду, и они могут забиваться волосами. Здесь все это закрыли крышечкой, с одной стороны, вроде бы хорошо. Волос туда не попадет, но все-таки отверстие там есть, волос все-таки может попасть и вычистить его будет невозможно. Если у Chrome Style можно было просто взять и почистить все это щеточкой то здесь так не получится, придется полностью разбирать нож рано или поздно. Откручивать винты, располовинивать его, чистить, потом собирать обратно. В принципе, ничего страшного в этом нет. Нужно просто иметь специальную торксовскую отвертку под эти винты. А дальше. Машинка стала немного легче. Легче она стала на 30 грамм. Хромстайл с ножом весит порядка 290 грамм. Про с ножом весит порядка 260 грамм. Облегчение произошло у нас, во-первых, за счет э, материалов корпуса других. Ну и во-вторых, самое главное здесь это уменьшение емкости аккумуляторов. Если здесь машинка работала порядка 90 минут на одном заряде, здесь всего 75 минут. Ну, соответственно, здесь заряжается чуть побыстрее. Здесь за 60 минут заряжалось, здесь за 45. Хорошо это или плохо? Ну, в принципе, 75-90 минут, 15 минут вам роли не сыграют. Всегда можно подставить. Зарядную подставку между клиентами машинка у вас дозарядится. Учитывая то, что здесь есть режим быстрой зарядки, никогда вы не останетесь полностью разряженной машинкой. Мощность мотора. А, мотор здесь остался примерно той же емкости, что и в хромстайле. И там, и там чуть больше 4 ватт. Это довольно высокая мощность. Это вполне достаточно для стрижки любого типа волос. В том числе и влажных волос. Но влажные волосы стричь надо с опаской, поскольку может у нас просто корродировать нож. Не забывайте его почаще смазывать. Тогда в принципе влажный волос не будет большой проблемой. Итак. Давайте попробуем сказать, чем же это лучше машинка, чем Chrome Style Pro или не лучше. На самом деле отличий-то таких принципиальных нет. Мотор остался тот же, нож, по большому счету, остался тот же. Насадки, в общем-то, те же самые, все то же самое. Поэтому единственное отличие здесь это просто вот корпус. Если вам такой корпус больше нравится, такой внешний вид, такая форма корпуса. Здесь она немножко изменилась, приобрела изгиб. Да, то берите себе про Принципиальных отличий, которые скажутся вот прямо на качестве стрижки, здесь нет. Chrome Style Pro, про Стрич будут одинаково. Мощность одинаковая, нож одинаковый, производитель один, никаких принципиальных отличий нет. Поэтому хотите взять Chrome Style, берите Chrome Style. Хотите взять про берите про на этом, пожалуй, все. Будут еще вопросы по этой машинке, задавайте их в комментариях. Не забывайте, если вам видео понравилось, сделать пальчик вверх под видео. Также можете подписаться на наш YouTube канал Енот Постригун. Можете вступить в нашу группу ВКонтакте. Там тоже иногда бывает кое-что интересное. Но ну, и не забывайте, что практически все, что у нас выступает на видеообзорах, можно приобрести в нашем интернет-магазине Енот Постригун. На этом все. Пока-пока.